Привет, с вами Злой админ. Продолжаем. Частая ситуация. Вы нашли дома какие-то фотографии. На них изображены архитектурные объекты или какие-то люди, о которых вы можете написать статью в Википедии. Вопрос. Как загрузить эти фотографии в Википедию? Спрашиваю же, а кто автор? Говорю: а черт кто знает? Ну, лежат фотографии дома. В архиве семейный. Только какой-то родственник снимал. То ли эти фотографии... Там, родителям кто-то подарил или уличный фотограф их фотографировал и вам их отдали или кто-то попросил какого-то прохожего сфотографировать кого-то на фоне там архитектурный какой-то архитектурном памятник. то есть вы не знаете точно кто именно нажимал на спуск фотоаппарата такие фотографии не то, что Википедию. Их вообще нигде правомерно опубликовать невозможно. Тут начинаются упреки в сторону Википедии. Вот такие сякие, не даете. Что за американские там законы? А ответ простой. Адресуйте эти вопросы это возмущение в Государственную Думу Российской Федерации. В России сейчас, в 2020 году, до сих пор не определен статус произведения с недоступным правообладателем. Он просто неопределенно нигде не упоминается в законе. Соответственно, с такими произведениями ничего сделать нельзя. В США произведения с недоступным правообладателем переходят в общественное достояние через 120 лет после даты изготовления. В России статус таких произведений вообще не определен. Они должны просто лежать дома. Ничего с ними нельзя сделать ни через 70, ни через 120 лет. Пишите письма в Госдуму, разговаривайте с вашим депутатом, если хотите сдвинуть это дело с мертвой точки. Если вам известен автор фотографии, но это были не вы, об этом будет в следующий ролик. Пока.